Эти стихи специально для тебя. Поставь лайк, подпишись и погнали. Мама, я встретил девочку. Она смешная и смелая. Носит рубашку в клеточку, целуется как умелая. Я и про фильмы и блока, я и букеты ромашек, а мама ее ему сколько? Молод, беден, не наша. Мама, я встретил девушку. Она равнодушна к поэтам. Снимаем два месяца двушку, планируем свадьбу летом. В гости приходят родители, смотрят, как быт налажен. Мама ее шепчет мнительно, «Умный, совсем не наша. «Мама, я встретил женщину, я раньше таких и встречал. В ней горечь и мед перемешано. она мой душевный причал. Она и смешная, и грешная. Любит стихи и ромашки, А утром спит безмятежно В моей клетчатой рубашке. Мама мне поздно кается, Она мой выдох и вдох, И если она улыбается, То мне улыбается Бог. Хочешь, чтобы я посвятил стихи Именно тебе или твоим близким? Пиши в комментах.